Церковь. Добрый день, подцерква. Я поделюсь с вами свидетельством, Сейчас поделюсь свидетельством, которое произошло за год-полтора до военных действий в 2014 году. В этом месте, в случае, одна гудина или две преди военники произош... действия, для с двух гудина. Это произошло в городе Донецк. В случае с его в городе Донецк. В общем, тогда была конференция Карлоса Анаконди. Тогда была конференция на Карлоса Анаконди. Я ехал туда один. И потом их за там сам. Я вышел с маршрутки, подошел к светофору. И изъязых вот автобуса уйти дох при светофор. Случайно пошел на красный свет и меня сбила машина. И случайно, но тряпных на червена светленьями был с кула Это был белый Ланс. И... и я чудом ничего не сломал. И с чуду ничто не сисчупих. Оделся легким стрессом и, разве что локоть потара по всему обоспал. и все ударках а, локотье Потом вызвали маму, она след как раз была, в тот момент была в церкви. Тя в тот момент она была в на церкви. Потом она пришла и, и проверяла, людей... все ли со мной хорошо. То я говорю, да, мам, да все со мной хорошо. И она меня пита, все ли Я сказал да, маму, все на порядке. И водит... водитель, конечно, так жалко. Он весь потел, трясся. Весь межал за шофера, то есть отрез... он очень нервничал. Он трясся и много так жалко ему настало, что он 500 гривен дал. что И в общем, вот так Господь совершил со мной чудо. И такая из Если бы Господь меня не спас тогда, я бы сейчас прямо здесь, тут бы не стоял. У не бы здесь. вообще здесь не было. Поэтому это такое чудо. И, и еще я тогда в духе услышал, именно в, духе, в тот момент. в тот момент. Сын мой, тебе рано еще на небо, мой исполни сын, мое предназначение на земле. Рану тебе уже, что идешь примерно на небе, тут тебе должны исполнишь предназначение тут ук наземя то. И тогда я понял, что Господь для чего-то оставил меня на земле. И тогда у вас разобрались, что Господь меня оставил за нечто на этой земле. Так что я буду двигаться призванием Божьим. Такая чаще в Божье это призвание. То, как Он велит, и буду дальше так жить. И что продолжаем доживать да по тому начин. Всем спасибо. Благодарность. Слава Богу! У нас будет проповедь да, сегодня.